Доброго дня, шановні присутні, та всі, хто нас дивиться, дивиться онлайн-трансляцію. Сьогодні ми зібралися з приводу проведення Міжнародного юнацького конкурсу фестивалю класичного танцю Гран-при Київ 2016, 2017 який буде проходити з 24 по 26 березня у Національній опері України імені Тараса Григоровича Шевченка. Цей конкурс вже буде третій рік поспіль проходити. Його ініціатором та директором є народний артист України, художній керівник Київського державного хореографічного училища Набухірат Рада. Також, Также хочу представить сегодня присутніх. Это члены жюри конкурса фестивалю Гран-при. Это Тетяна Белецька, народная артистка Украины, художник керівник Киевской муниципальной академии танцев имени Сержа Лихваря. А також, також член жюри народный артист Украины Сергей Бондар. Меня не Алена Кобец. Я директор благодейного фонда объединения световых культур. Наш фонд уже второй год поспіль підтримує проведення даного конкурсу. Наша наша робота направлена на популяризацію балету, балетного мистецтва в Україні. Винесення наших очень талантливых детей в общую маси, чтобы их впізнавали. Также мета, есть социальная мета проведения Благодійний фонд объединения световых культур щороку запрошує на финал конкурса, это будет 26 березня о 12 годині национальная опера. Мы будем приглашать детей з социально незахищеної категории населения, это дети переселенцев, дети участников АТО, а также дети с особыми потребами. Мы хотим поддерживать этих детей и надать им психологическую поддержку. Далее про конкурс рассказ Набухира Тарада. Ему слово. Добрый день. Гран-при Киев, международный балетный фестиваль, мы в этом году проводим третий раз. Мы создали этот конкурс, чтобы поддержать украинских талантливых молодых артистов и детей. И наш конкурс уникальный. И в этом году приезжают из, из 10 стран мира. У нас в этом году 300 участников. И также у нас ч, э, членом жюри является э, звезда мирового балета Владимир Малахов. И также сейчас хочу представить Татьяна Николаевна Белецкая, народная артистка Украины. Сергей Васильевич Бондар, народный артист Украины. И также Елена Филиппева, народная артистка Украины. И также к нам приезжают э, директора из Берлина, из Германии, и также из Норвегии, из Канады, из Америки и из Японии. Э, наш конкурс отличается, отличается от других. Э, организационный комитет, участникам конкурса, оплачивает абсолютно все. Транспортные расходы за жилье. И так что дети могут приехать в столицу, и увидеть и красоту киевского балета. Они могут общаться и обмениваться опытами не только студенты, и также педагоги. И у нас 26 числа будет заключительный концерт. И будет мировая примера хореографии Владимира Малахова. Балет называется Ля пери. Пожалуйста, Татьяна Николаевна. Ну, что бы мне хотелось сказать? Я очень рада, что в нашей стране проводится такой конкурс такого уровня и такого масштаба. Я считаю, что конкурс, во-первых, выявляет а, талантливых детей, те, которые будут, конечно, победителях. А, плюс, когда а, любой артист балета или ребенок, который учится в училище хореографическом, идет подготовительная огромная работа. Это колоссальный а, рывок так сказать у артиста в плане профессионализма и конечно же такие конкурсы приветствуются вот мы очень рады что он проводится у нас вот третий год подряд потому что масса открывается новых имен талантливых имен украина вообще страна знаете которая может гордиться талантливыми детьми не только в балете но и в любой сфере деятельности культуры ну вот просто это танцевальная нация. Вот. Поэтому я думаю, что и этот конкурс откроет каких-то замечательных артистов. Дай Бог, чтобы эти артисты, конечно, танцевали на нашей оперной сцене. Но и потому, что, к сожалению, многие уезжают за рубеж, может быть, есть больше возможностей. Но я хочу сказать только одно, что наш национальный балет на сегодняшний день – это мощный мировой уровень. И если э, талантливые дети опять будут пополнять э, ряды наших э, артистов национальной оперы, мы будем только рады. Сергей Алексеевич, пожалуйста. Ну, я тоже хотел бы, <как> в свою очередь, отметить уникальность этого конкурса. Почему? Потому что, опять-таки, э, я уже немножко повторюсь, Набухиро Сан сказал, что здесь конкурс уникальный в том, что оплачиваются все э, составные то есть это и проживание, и жилье, и участие, и так далее, и так далее. И очень важно еще то, что он проводится в Киеве, и где есть своя школа, своя школа уникальная, со своими традициями. Я считаю, что это большое национальное достояние иметь такое училище, как у нас. Потому что звезды мирового балета, которые вот сейчас светятся на балетном невосходе, среди них много и наших выходцев из нашей школы. Они работают во многих странах и работают и здесь, и прославляют нашу школу и наш балет. Я также хотел бы подчеркнуть важность. Важность конкурса еще в том, что это обмен опытом. Опытом это, конечно же, дискуссии, это, конечно же, какие-то встречи, это классы, на которых показывается разный уровень разных школ. В чем различие, в чем сходность и так далее. В этом, наверное, и тоже одна из основных частей задач конкурса. И также хотелось бы еще поблагодарить тех устроителей конкурса и поблагодарить тех руководителей национальной оперы Киевского государственного хороцифического училища, что предоставили возможность проведения такого конкурса. Это очень важно, потому что база конкурса – это тоже немаловажная деталь. Ну и, конечно же, я надеюсь, что этот конкурс будет жить, поскольку он уникален, опять-таки, уникален в своей организации и в своей идеей, идеей выявления новых талантов. Ну, у меня, наверное, больше вопросы либо к директору конкурса, либо к членам жюри. Расскажите больше. Конкурс предполагает какую-то соревновательную программу, какие-то именно вот конкурсную часть. Как это будет организовано? Я так понял, что три дня будет будут соревнования или два дня соревнования и награждения победителей. Как будет осуществляться отбор победителей? Сколько будет номинаций? Спасибо. Да. Я уже вам говорил, три года назад создал этот конкурс, чтобы поддержать именно украинских детей. И, как вы знаете, балетный мир очень маленький, зашелся по всему миру, через год приехал уже из пяти стран. Да? И, конечно, первый тур будет урок классического танца, а второй тур – вариация классического, из классического балета и современная хореография. А третий день – это уже гала-концерт и награждение. Я думаю, члены жюри расскажут, как вы оцениваете участников. И сколько будет номинаций, если можно? То есть это парни, девушки и больше о возрасте участников. И возраст 15 до 18 лет. Только вариации, одиночные. Почему 15-18 лет? Потому что этот возраст очень важный. Потому что мы победители прошлого конкурса, мы им помогаем в дальнейшей судьбе. И победители прошлого конкурса, многие работают во Франции, Германии, и они покоряют мир. Мы очень гордимся этим. А тогда как будет оценка, ну, если можно, больше к членам жюри, наверное, как вы будете оценивать, ну, сколько будет победителей? Знаете, да, существует вообще, э -э, так сказать, бальная система, э -э, профессионализм оценивается в баллах. Как вот в школе детям ставят оценки, вот точно так же и здесь. И кто набирает больше баллов, тот, конечно, соответственно, выходит на второе, третье место. И первое, и там, не знаю, гран-при есть, в этом гран-при тоже есть, да? Вот, поэтому я думаю, во-первых, все очень честно Справедливо, и, может быть, человеку не следующему болеть, это покажется странным, как можно оценить вариацию, поставить оценку. Но поверьте, профессионалы делают это очень... Мы знаем все тонкости, все нюансы. Не так голова, не так рука, не, такой, не, не такие пятые позиции чистые, или что-то поменяли в хореографии. Поэтому все заинтересованы только в честном оценивании участников, и все получат по справедливости. Ну я еще хотел бы немножко дополнить, почему важность 15-18 лет, когда уже э, вообще-то хореографическое образование рассчитано, ну, ну в академических училищах рассчитано на 8-летнее образование. И вот как раз вот, к 15 годам это дети должны освоить базу, набрать какие-то технические элементарные вещи, а вот с 15-18 они это должны совершенствовать, развивать индивидуальность, э, развивать э, э, технические возможности. И именно в этом возрасте это... Этому возрасту. Но уже в этом Присуще. возрасте можно выявить настоящий талант. Понимаете, если когда ребенок учится в младших классах, они как бы все приходят, вот хорошенькие детки, вот они что-то еще трудно их, так сказать, выделить первых 3-4 года, то с 15 лет уже видно, кто, кто пойдет, кто так сказать, кто, кто, кто, кто выйдет на какой уровень. Это уже профессионалу это видно. А еще скажите, по поводу количества номинаций, какие будут призы, в каких номинациях, ну, если можно? Ну, призов очень много. И у нас есть денежные призы, у нас призы э, сажировка в Канаду, Америку, и также э, летний, летние курсы в Норвегию, во Францию и Германию. И у нас есть приз, э, победитель конкурса может ездить профессиональными театрами. В этом году лето намечается гастроли Киевского оперного театра. И победитель может ездить вместе с артистами национальной оперы Украины. На гастроли, да? На гастроли, Эти да. Эти дети талантливые, которые, как я понимаю, получат э, призы, места какие-то, они будут участвовать в концертах э, вместе с, оперным театр, с артистами да. оперного театра. Да. Это очень круто, я думаю, для артистов. Для, для молодых да, начинающих ну, артистов, да. я думаю, для них колоссальный будет стимул. А еще такой вопрос. Вы упоминали а, о том, что будет 26 числа во время гала а, премьера. Да. А, ставит это Малахов. Малахов Не могли да. бы Вы больше рассказать об этой премьере? Что это за премьера? Кто это ставит? Кто танцует? Ну, Владимир Малахов – это живая легенда. Владимир Малахов родился в Украине. Кривой, а кривой, кривой Рог, кривой, да, да. вот. Я считаю это гордость Украины И Владимир Малахов был руководителем Венского оперы и также Берлинского оперы Для опери он впервые поставил этот спектакль в Канаде, в Торонто Этот спектакль идет в трех странах мира Канада, Германия и Япония идет И в этом году будет в Киеве и я считаю, это примером, и это подарок, это очень большой подарок для студентов Киевского государственного хореографического училища. И мне звонят всего мира, многие директора балетных школ удивляются, как вы смогли Владимиру Малахову уговорить приехать в Киев, подарить этот спектакль. И мы очень благодарны Владимиру Малахову, он дарит нам третий спектакль. Первый спектакль им подарил э, Маскарат, и также он подарил костюмы, которые пошиты в Венском опере. И в прошлом году подарил э, спектакль Пахита, и этому этом году дарит спектакль Ля Пери. Так что мы ему очень благодарны. Такие подарки. А скажите, да. вот этот спектакль, он будет разово показываться на сцене Национальной оперы, или он займет место в репертуаре? Ну, я думаю, э, это... это будет регулярно идти, но это не будет театральным репертуаром. Малахову подарил исключительно для хореографического училища. Спасибо. Украин uh, форум, скажите, пожалуйста, вы назвали, что 300 участников будет. Сколько будет от Украины представлено участников и э, 10 стран? Можете перераховать, какие страны? Сами? Ну, из Украины 80 участников. Приезжает... Из Японии, из Китая, из Норвегии, из Франции, из Германии, из Бразилии, из Канады, из Румынии, из Молдавии и из Белоруссии. а, уточнить, а вход будет безкоштовний или платный, где можно придбати квитки, и кого, власне, ну, запрошивать будут? На У нас по приглашению. Да. А, також есть а, часть квитков, а, которые... Які за запрошениями. благодійний фонд запрошує э, детей, как э, я ранее зазначала. Э, а також э, частина квитков есть у вільному продажі в национальной опере. Э, так что, э, запрошуємо всех желающих. Э, Можно купить э, 26 березня, 12.00. Всех запрошуємо. Я также очень благодарен э, фонд э, Световой культур и UICF, и также я очень благодарен нашему другу Тошхи Такахаши. Благодаря фонду Тошхи Такахаши и многим нашим партнерам существует наш конкурс. Хочу сказать низкий вам всем поклон. Спасибо. Есть вопросы? будь ласка, а может, есть какой-то девиз, идея конкурса этого года, минулого года, наступного года, чтобы поддерживать детей, но, может быть, каждый год – супер-девиз, супер-идея этого конкурса. Наступного года будет вот такая супер-идея, нет такого? Идея победить, я думаю. Девиз, Какой девиз этого? А, девиз? Ну, знаете, это важно, что приезжает именно Киев, именно Украину, дети талантливые всего мира. Здесь происходит дружба, и здесь обмениваются опытами. И для меня очень важно именно, еще хочу повторить, что международный конкурс Детский был именно в Киеве. И прежде чем на наши конкурсы участвовать, мы проверяем их записи, фотографии смотрим. Так что наши конкурсы, конкурсы могут участвовать самые лучшие дети Европы. Для того, чтобы, как я, я, просто хочу пояснить, наверное, для того, чтобы участвовать в конкурсе, нужно перейти при, предварительный отбор. Понимаете, то есть это уже получается уровень э, достаточно высокий. То есть жюри для того, чтобы зайти на первый тур, уже нужно обладать определенным профессионализмом. Поэтому. Может быть еще, может быть такой девиз, через терник звездам, понимаете, может быть вот так, потому что все балет равно, это вообще балет это, это сложная профессия, это постоянное преодоление себя, преодоление э, природы и так далее, совершенствование, и это творчество. Через не могу, через не хочу, ребенок, тем более, знаете, ребенок, который, вот его друзья там бегают во дворе, а ему нужно идти <къех> и работать, вы знаете, это такая должна быть одержимость, это такая должна быть... Всепоглощающая любовь в своей профессии. Это фанатизм в определенном... Ну, в хорошем смысле слова, потому что фанатизм тоже бывает разный. Я считаю, что ну вот так как мы были все заражены, это как бацилла. Балет — это вот заражены балетом людям, люди. Поэтому э, случайные люди в балет практически не... Они, если попадают, они не остаются не в уживаются. этой профессии, не уживаются, потому что выдержать этот сумасшедший ритм, каждодневный, напряженный, и физический, и психологический, мало кто может. Поэтому... Знаете, я думаю, девиз действительно «Через терник звездам», так мы и назовем, наверное, в этом году, девизом будет этот... Эти, сказать, слова, это, да. эти слова, да. Я немножечко хочу добавить еще. В этом году будет определенная изюминка в конкурсе, так как этот год, указом президента, объявлен Годом Японии и в Украине. Так как организаторами конкурса являются основными организаторами, это две страны, это Украина и Япония, так как Набухи рассказал что главным медицинатом есть Ташихика Катакахаши, за что ему огромная благодарность. А вот в этом году непосредственно будет акцент непосредственно на японской культуре. И еще такой вопрос. Скажите, чего вы ожидаете от конкурса в этом году? От участников от конкурса? Ваши ожидания? На открытие новых имен талантливых. Знаете, да, мы всегда да. очень рады, когда вдруг появляется какая-то вспышка. Ой, какой, знаете, мы все, аж, ну, мы все это очень любим, и это так сказать, заражает. И вот это самое главное открытие. Ну вот как было в прошлом году. На прошлом году в прошлом году приехали два э, представителя из берлинской школы, разные по национальности, один японец, другой бразилец. И они настолько впечатлили своим выступлением, что это действительно вот две звезды зажглось. Вот поэтому есть надежда, что и в этом году что-то появится интересное и что будет, естественно, заслуживать внимания и восторга. Да, и я уверен, будет настоящий балетный детский праздник благодаря фонду. Я знаю, фонд очень серьезно подготовился для приезда детей. Я знаю, что фонд купил всем участникам белые медведи. Так что все участники получат подарки. Я думаю, все дети уедут э, в хорошем настроении. Спасибо. Все вопросов больше нет. Да? Спасибо большое Спасибо. за внимание. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Замечательно, Спасибо. мы все провели. А? А? Вот и с нами. Супер! Отлично! Я